Ребята, я хочу вам о кое чем попросить. Посмотрите на это. Почему? Почему? Ну за что вы так со мной? Почему 90? Почему? Вы только 0,2% смотрят с подпиской. Ну пожалуйста, ну подпишитесь на мой канал. Я вас очень прошу. Смотри. Смотрите мои каналы. И я вам. У меня. Если вы будете часто, часто, причасто подписываться, я вам говорю, у меня будет каждый день выходить видео. Обещаю. Вот. Давайте проведем небольшой экспериментик. Вы подпишитесь на канал. Поставите много лайков под моим. Каждым, при каждом видео. И если вы все это сделаете, то я вам уберяю. У меня видео все время будут выходить. Я вам обещаю. Если, если сейчас это вот проценты наберутся, если вот большинство без подписки будет меньше, а здесь больше, то тогда я обязательно выложу два новых видео. Еще раз повторяю, два новых видео. И я вам, и я вам обещаю, завтра уже будет новое видео. Я знаю, что я уже месяц, три, четыре ничего не записываю, потому что у меня было много дел. Я не знал, что мне записывать. Я хотел записывать. Я полон был сил, но не знал, что. И когда посмотрел на проценты, решил, что мне срочно надо вас попросить. Так, а еще на, а еще, еще на моем канале должно быть хотя бы 30 подписчиков, подписчиков. Поэтому, я думаю, вы знаете, что делать. Ну, пока что на этом все. Всем удачи и всем пока.